то ну хорошо перестанет ставить, но люди могут выбирать, и все равно, если Google нравится как поисковик, они будут его использовать. Кристина Надышина, Универ -ньюс.